Там можно обрезать ее, а у нас нет. А, другая ремонтантная? а вот есть другая ремонтантная, но вы, вы вот как не агроном, вы откуда знаете, какую обрезать, какую нет. Не знаю, По, поэтому, да, поэтому малину лучше всего. Я этим э, уже теперь 60, сколько, 65 лет занимаюсь, 20 лет начал. Ну и все тут закончил и начал вот этим заниматься. Поверхнее и пошло делать. Вот. так вот, отрезать надо только макушку, сколько цветет, вот сколько цветет, сколько отрезать, понимаете, на зиму, почему, если не отрежешь, малина будет мелкая, а чтобы была крупная, надо отрезать, но у меня, не под корень. У меня 200 ремонтантных, одну не режем, ничего, засыплены не режем, ага. а другую не режем, ничего нет, я ее обрезал, но низко обрезал, я смотрю, она не успеет. Вот теперь я понял. И а, ну, вы поняли? Теперь вторую надо вязать не низко, а безусловно. Да, вот сколько цветет. Вот. Только не выбрасывать вот эту, когда будете брить, а Там будет ялда красная и, и такая. Вы берете, собираете и куда-нибудь на шифонер там в доме или где. Она высохнет, и потом чай заваривать. Вот. Ну это знаешь, такой сушеный чай. Да, да, да, я, да, его. Да. я купил его мариской. Из весной малины. Но год был очень солнечный, она выстрела, она, она даже не красавица. Из была. И, и, и, Запах! И, и, и тё знаете, какая сейчас тар, разница тар. Вот с посажем? Вот нам что нужно. Сухую малину. Вот сухую малину. Вот что нужно. Вот с руками будут рвать. Слушай. Олигархами станете. И вот. Братцы малину собирают. Мама, как ты так быстро? А так? Ну конечно. А вот спину не разгибай. И ручками Мен шевели. Вот и все заповеди сборщика малины. И зиму поминай. Ну ладно, с Богом. Всем хорошего урожая, жаркого лета. И приятного аппетита.